Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Сегодня мы продолжаем рубрику с 1000 до 100 тысяч долларов на фьючерсах. Сегодня я вам покажу свои сделки за предыдущие два дня торговли. Максимально подробно разберу каждую свою сделку. Также покажу, сколько на всем этом удалось заработать. Поэтому смотрите видео внимательно, будет много полезной информации. Первым делом сразу хочу вас попросить поставить лайк под этот видеоролик, написать любой комментарий, если вам на самом деле нравится эта рубрика. Потому что последнее время я вроде смотрю, вроде вам это нравится, вроде как вы оставляете комментарии, но прям таких, каких я хочу увидеть просмотров, я почему-то не вижу. Поэтому давайте попробуем набрать 3000 лайков. Если получится, будет замечательно. Если не получится, ничего страшного, получится в следующий раз. Первую свою сделку я открываю по инструменту ICP. Здесь, и, опять же, никакой супер какой-то логики по стакану не было. Единственное, на что я обратил внимание, это на уровень сопротивления. К этому уровню мы уже подходили несколько раз. Также я смотрю то, что биток у нас в целом направлен на понижение, то есть в целом у нас тренды идут на понижение, поэтому и торговать лучше такие знаете шартовые сделки если у нас по стакану не было ситуации то в теории я мог торговать просто по техническому анализу в данной ситуации стоп лосс можно выставить просто за уровень сопротивления ожидать какого-то движения вниз ну и по сути текаться я бы уже хотел на этом уровне Потому что раньше это было у нас сопротивление, здесь у нас поддержка, здесь опять же сопротивление. В целом это какая-то значимая такая область, поэтому здесь бы я зафиксировался. По риск прибыли здесь, я бы сказал, все максимально грамотно, сразу выставил стоп-лосс, тейк-профит. Потом начался небольшой запил, и знаете, в этой ситуации меня уже немного взяли эмоции. Вот я торговал сначала на маленькие объемы, там до 10 тысяч долларов, а в этой сделке я почему-то решил сразу зайти на 18 тысяч долларов. То есть, понимаете, я уже дошел до 2 тысяч долларов по балансу и решил увеличивать постепенно вот эти самые объемы. В данной ситуации биткоин смотрится шартово, я думаю то, что все монеты у нас опять же пойдут след за биткоином, я думаю по процентам все тут видно, то что все монеты на самом деле у нас полетели за своим батей. Здесь идет вот такой вот хороший импульс, здесь я просто такой уже сам для себя пишу, то что здесь просто бреют и возможно потом камнем улетит вниз, то есть как обычно бывает, у нас за уровнем скапливаются стоп лосы у нас обычно сносят эти самые стопы, которые здесь стоят, после цена разворачивается и улетает в другую сторону, в противоположную. Здесь, конечно, все примерно так и смотрелось, я так и подумал, поэтому стоп-лосс я тут не выставлял, думаю, ну сейчас брею, то как бы все будет нормально. Но опять же, зашел я большим объемом, начал уже тут немного переживать, и вот знаете, как закон подлости, вот только ты заходишь большим объемом, надо просто вот что-то, вот идет вообще все не так. Заходил там до 10 тысяч долларов, все ситуации просто отрабатывали замечательно, тут захожу на нормальный объем и уже минус 300 долларов выходить сделку. Ну, как можно закрывать минус 300? Это, ребята, моя ошибка. Это надо понимать. То, что трейдер долгосроки зарабатывает только благодаря, знаете, самоконтролю. В данной ситуации я очень сильно поверил в свой прогноз. Появилась чрезмерная такая, знаете, самоуверенность. это очень плохо. Когда у вас появляются вот такие вот уже штуки, лучше сразу выходить с рынка, потому что на этой самоуверенности можно потом не один депозит слить. В это время я начал уже немного переживать, потому что биток у нас полетел на понижение, а эта монета летела только на повышение. Поэтому получалась вот такая вот разбалансировка. Для меня это было вообще непонятным. И, как вы видите, эта сделка уже горит в минус почти 700 долларов. Ну, что можно было сделать? Я уже вам признаюсь, я уже на спот загнал, короче, 4000 долларов и думал, если что-то пойдет не по плану, э, хрен с ним, с этим экспериментом на канале. Я просто усредню эту позицию, просто закрою ее в ноль и все, забуду, как страшный сон. И как бы э, на этом закончится эксперимент. Но, думаю, буду тянуть до последнего. Что будет, то будет. Думаю, то ли ликвид. Ликвидации уже, ну, ликвидации бы не было, потому что я бы докинул деньги. Но, опять же, ребят, вы должны понимать, то, что это у меня сорвало крышу, такого не должно быть торговли. Потому что в долгосроке, если вот так вот будет часто срывать крышу, я вот просто на много ребят подписан, вот таких, знаете, тоже вроде серьезных, но их срывают, срывают, срывают, а потом в один момент, и они и усредняют, и докидывают, и их все равно бред. Поэтому, если можете, старайтесь себя тотально контролировать. Вот вы видите мои ошибки, я вам их открыто показываю, вы просто вот э, возьмите просто на своем пути этого делать, и потому что я вам говорю, это бывает очень больно. Я лично себе такие риски могу позволить, но потому что у меня все-таки есть, и, так скажем, деньги на кармане, которые я спокойно могу упустить в любой момент на трейдинге. Итого, в данной ситуации цена у нас начинает и вкатывать на понижение. Биток также у нас хорошо летит на 38 тысяч, и тут вообще было непонятно, что тут происходит, но по итогу цена все-таки опустилась и сделка была закрыта по тейк профитов плюс 413 долларов. Но это, ребята, на самом деле глупая такая ситуация, потому что у нас, опять же, эта монета начала отрастать, конечно по PNL сразу приятное такое изменение там на 400 долларов но опять же, это была очень жесткая сделка, пересиживать убыток почти на 700 долларов и закрыться всего лишь плюс 400, но это, это максимально неграмотное соотношение в долгосроке, вот с таким вот соотношением просто трейдер не зарабатывает, я вам просто показываю то, что это моя ошибка, конечно бы не хотелось показывать, но что я сделаю раз и я делаю такие глупости ну значит надо как-то находить оправдание своим глупостям, тут оправдание никаких нет я лично в этой ситуации сделал глупость просто вот и потерял контроль над эмоциями и почему я потерял самое важное потому что я начал пользоваться объемами которые мне непривычно то есть я перешел на более крупные объемы и с этими объемами у меня просто вот изменение цифр как-то в голове вот знаете неправильно влияло и вот когда я видел минус там 200 долларов я не мог закрыть эту сделку хотя по риску это как бы было все нормально также ребята забыл сказать то что все мои сделки предыдущие вы можете посмотреть на эту канале вот все эти сделки которые у нас были про разгону все они есть на канале поэтому переходите обязательно подписывайтесь смотрите ничего не пропускайте потому что много полезной информации эта сделка была закрыта в плюс 413 долларов читаю удачи была на моей стороне поэтому все окей поехали дальше следующая сделка снова же была открыта по инструменту iCB только уже в пробой уровня если в первой ситуации мы просто опирались на уровень сопротивления без каких-либо дополнительных факторов по стакану то в этот раз уже такие факторы были в прошлой ситуации мы заходили здесь, пересиживали этот убыток и здесь зафиксировали прибыль. В данный момент у нас есть относительно крупная плотность стакания спота. Мы четко понимаем то, что именно за эту вот плотность, за эту зону нам можно выставить свой стоп-лосс. Я начал набирать позицию заранее, потому что я не знал пойдет ли у нас вот прям сейчас вот этот вот пробой, вот такой вот пролив по биткоину, либо он пойдет позже. Но во всяком случае я четко знал то, что именно вот за этой зоной я могу поставить свой стоп-лосс. А вот этой зоне я мог постепенно просто добираться в позицию. В данной ситуации все было хорошо, не было уже таких приколов как в предыдущей, потому что в предыдущей меня реально срывали эмоции, а здесь все было нормально. Правда, можно было не спешить и зайти вот в максимально выгодной точке. Я, конечно, по дороге вот как вы видите, постепенно усреднял эту позицию, но во всяком случае я уже тянул минус на 250 долларов. Максимальный минус по этой сделке доходил до 320 долларов, но вы должны понимать, то что тут я не знал, какая у меня будет прям супер такая точка. Я четко знал то, что вот, 23.70, если у нас цена стреляет, я там просто закрываю сделку в тот убыток, который у меня получается. Я себе это мог позволить, потому что за прошлую сделку я заработал больше 500 долларов. Во всяком случае, это не совсем грамотно, это тоже немного тупо. Но блин, вот такой вот был у меня день, что я тут могу сказать. Цена четко ударилась в эту плотность, некоторое время мы здесь постояли, биточек у нас начал проваливаться, ну и собственно ICP вслед за битком у нас также полетело. Я раскинул сетку немного пониже, потому что смотрел то, что биток у нас уже довольно-таки сильно провалился, а вот ICP ниже уже проваливаться что-то не собирается. Вот что-то ее просто удерживало эту монету именно на этих значениях, я не знаю, но это четко было видно по стакану, потому что вроде монета проваливается, но все равно как-то отрастает. Проваливается ее сразу откупают. Не знаю, почему так было. Часть я вот фиксировал просто по рынку, что-то вот так вот, кидал часть, у меня забрала по лимиткам, после я все-таки лимитки отменил и хотел уже вытянуть максимально возможное движение, поэтому начал переносить стоп плос. Но опять же, я это сделал зря. Лучше фиксировал бы все-таки лимитками что-то по рынку, потому что остатки были закрыты по стоплосу. Итого суммарно с этой сделки было заработано плюс 538 долларов. Вот такая вот, ребята, получилась сделка. Не скажу то, что она там супер крутая, супер техничная. Супер техничная она была бы в том случае, если бы я заходил вот прям около этой плотности. Вот в данном месте. Но опять же, я немного спешил. Не знаю, что со мной было в этот день. Все-таки вот куда-то лез в эти ситуации. Немного спешил. То ли я хотел быстрее заработать то ли что короче сделки были немного туповаты но как вы сами видите они были сверхприбыльные. то есть я никогда за день вот такую вот сумму на фьючерсах не зарабатывал это первый мой такой день когда я вот столько заработал следующая моя сделка была открыта по инструменту целость, здесь максимально простая ситуация в стакане спота видим крупную плотность на 22 тысячи монет на отметке 3 доллара 24 цента это не супер большая плотность но во всяком случае для данного стакана вот в данный момент она такая более менее крупная. Здесь я захожу просто по тренду, даже технически смотрится хорошо, поэтому ожидаю движения вот хотя бы вот до этого уровня. Волатильность по монетам была хорошая, поэтому вполне можно было ожидать хорошего движения. Вот у нас пошло сразу хорошее движение, одну часть позиции я зафиксировал, после хотел вторую часть зафиксировать еще немного ниже, но опять же там буквально немного не достало и я мог бы зафиксировать на самом кончике. Но по факту остатки этой позиции были закрыты уже в без безубыток. То на этой сделке было заработано чистыми плюс 78 долларов. Эта сделка была открыта на следующий торговый день. Если вам показать ее подняннику трейдера, то смотрится она примерно вот так. Можно было, конечно, выжать еще большее движение, но вы сами видите, то, что отстопило меня здесь без убыток и после улетела на понижение. Просто как по закону подлости, но во всяком случае плюс 78 долларов к балансу с этой сделки я поймел. Следующая сделка была открыта по инструменту МТЛ. Это, наверное, самая интересная ситуация за сегодняшний разбор стакане спота на отметке 1 доллар 31 цент видим крупную плотность на 879 тысяч я даже в это время не смотрел на график признаюсь вам я просто вижу крупную плотность я понимаю где мне поставить стоп лосс потому что я понимал если эту плотность вкинут по рынку это можно ожидать прям вообще хорошее движение также мы с вами обратим внимание на биткоин он у нас падает эта монета против всего рынка просто постепенно себе растет потому что есть у нас тот самый покупатель но здесь было довольно таки интересно немного от этой плотности уже разобрали стоп лоссом я немного игрался потому что боялся то что его просто может нечаянно задеть потом буквально на 3 секунды убирают эту плотность со стаканем спота вот ее нету идет очень резкий такой я бы сказал снос стоп лосса получается все ребята которые заходили на фьючерсах просто здесь побрились и дальше цену опять же по спреду вот как вы видели вытолкнули на повышение было максимально обидно но я уже заново открыл эту позицию да, пусть не по самым лучшим ценам, но опять же стоп-лосс я уже держал в ручном режиме. В данную позицию я уже начал заходить более таким большим объемом, потому что я все-таки понимал то, что плотность настоящая. Если ее реально вкинут по рынку, это просто можно ожидать прям хорошее движение на повышение. По итогу у нас движение на самом деле было. Я раскинул сетку, по которой буду фиксироваться. Эту плотность у нас то убирали, то подставляли. В общем, ее подкидывали почти постоянно по спреду. Вот опять же ее убрали, вот опять же. Ее вкинули, но ниже этой плотности Мы пока не ходили Итого, некоторую часть я фиксирую по лимиткам Некоторую часть кидаю по рынку и Потом нам с девушкой нужно было уже все-таки ехать Навстречу, мы поехали с друзьями э, В VR комнату посмотреть, что это такое Поэтому эту сделку я просто закрыл По рынку, чтобы мне потом потом Не сидеть, не переживать Итого, на этих двух сделках было заработано Чистыми плюс 302 доллара На первой ситуации, как вы помните, меня просто выбило Вот так вот, скажем, все, кто был На фьючерсах, их побрили и это было минус 50 долларов но следующая сделка мне принесла чистыми плюс 352 доллара вот так вот легко можно найти так скажем крупного игрока в стакане благодаря скринеру об этом я также снимал ролики на канале поэтому если кто-то не смотрел видеоролики по дневнику по скринерам обязательно переходите на канал и смотрите вот ребята такая у нас получилась торговля. не скажу то что она получилась там супер крутая супер правильная какая есть такая получилась так все вам и показываем получается за два торговых дня я заработал больше 1200 долларов, это на самом деле большая прибыль, потому что по сравнению с прошлыми неделями, которые у меня были, ну понятно, у меня были депозиты до 1000 долларов, у меня и прибыль была намного меньше, сейчас я перешел на другие объемы, буду конечно стараться себя контролировать, это ребята очень сложно, особенно когда у тебя появляется соблазн там э, поставить прям большую сумму, это очень сложно, многие конечно меня могут не понимать потому что вот вы попробуйте делать это все публично, там э, плюс публиковать все свои сделки, да кстати я вам забыл напомнить то, что все свои сделки я обычно публикую в режиме реального времени В своем телеграм-канале Это, ребята, ни в коем случае не сигналы Это, грубо говоря, мой личный дневник трейдера Где я просто делюсь своими результатами Пишу о своих ошибках, чтобы потом, вот грубо говоря, сюда зашел Посмотрел, что я делал не так Чтобы в следующий раз стараться этих ошибок не допускать Вот, ребята, получился у нас такой вот видеоролик Дошли мы уже до 3,5, даже 3,600 долларов на балансе По финрезу у нас вот такая вот сейчас рисуется ситуация, и по истории транзакций, давайте, истории сделок, я думаю, некоторым ребятам это будет интересно, но, опять же, я, ребят, не знаю, я вам показываю все максимально открыто, мне нету смысла вам там э, что-то впаривать, как бы, я просто показываю свой путь, получается, не получается, я думаю, это просто интересно, там вот эти вот э, суммы, которые на сверху, получается, вы относительно финреза, то есть тут 2 500, а тут 600, это вот реферальный кэшбэк, что-то потихоньку летит, и видно, вот э, сверху что-то налетело, вот, ребята, всем большое спасибо, за просмотр, всем удачи, всем профита всем счастья, всем пока